Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новая интересная касса. Интересна она в первую очередь тем, что это теперь будет сам, на данный момент самая дешевая касса из всех. А, причем она автономная, работает от аккумулятора. Стоимость этой кассы, самый главный ее плюс, это стоимость. Она стоит на данный момент у нас в компании 5900 рублей. То есть по факту стоимость равна стоимости фискального накопителя стоимость кассы равна стоимости фискального накопителя она идет с Wi-Fi, но без сим-карты сим-карты в ней нет товар можно загружать э, через специальную программу вот из товароучетных систем товары не загружаются только через специальную программу как я и говорил, самый главный плюс этой кассы – это цена. Поэтому все ее остальные грехи можно, наверное, простить. Еще она еще и с аккумулятором. Давайте посмотрим на саму кассу. Внутри только паспорт устройства. Никакого описания, никакого, никакой инструкции по эксплуатации здесь нет, конечно же, за эти деньги. Блок питания стандартный. Заряжать в машине будет неудобно, нужно покупать специальный переходник стандартные стандартный ACDC 12 вольт, 1 ампер все-таки руководство по эксплуатации в коробке присутствует, но оно присутствует вот на таком диске там нет драйверов нет ничего кстати говоря, очень интересный диск пандой где-то я такой диск уже видел я даже знаю где именно вот такие диски хотя наверное они много где используются но вот именно с этой пандой а, я заказывал как-то раз технику из китая и мне приходил точно на таком же диске драйвер для этой техники но это ни о чем скорее всего не говорит там только руководство по эксплуатации ни драйверов ни программы там нет Поэтому, в принципе, руководство вы можете скачать и в интернете, так же, как и все драйвера и программы. Ну, давайте уже саму кассу посмотрим. Вот она. Касса. Кнопки здесь не сенсорные, они такие, не знаю, как это называется. Пупырки такие. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. В принципе, они, конечно же, влагостойкие. Вот, но сколько они прослужат, я не знаю. Но, надеюсь, что у них увеличенный ресурс. Разработчик ничего об этом не говорит. По портам здесь полный, значит, минимализм полный. Во-первых, здесь нет USB-порта. Здесь только два компорта. Это ПК и сканер, как вы видите. Да, можно подключить сканер. А, Причем там определенный только сканер от Motorola. А, ну, он еще используется в кассах Зебра. Вот. Ну и ПК можно подключить через драйвер. разъем для питания. Отдельного отсека для замены фискального накопителя нет. Нужно всю кассу разбирать. Но благо, по-моему, здесь и пломб никаких нет. Насколько мне известно. Чековая лента меняется стандартно. щелкиваете, Два винта вот здесь откручиваются, по сути. Ну, чтобы заменить... Фискальный накопитель, откручиваете два вот этих винта или самореза, эту штуку отгибаете туда и достаете все дно, и там ставится фискальный накопитель. Так, ну чекова лента стандартная, 57 мм. Конечно, все китайское, тут говорить. Вот. Давайте включим, прям так, на аккумуляторе. А, у него специальная кнопка для включения. Показывает зарядку аккумулятора. Установка связи с ОФД. Ну, у нас ничего не, не зарегистрировано в налоговой сейчас. Поэтому мы нажмем сброс. Дата, время. Ну, тоже не будем ничего настраивать. В принципе, она не настроена. Но можем зайти в программирование. Пароль у нас, по-моему, 001. Вот, программирование кассиров вверх вниз у нас вот этой кнопкой листать доп. параметры это вверх вниз не знаю почему так сделали хотя здесь а опция ну понятно теперь понятно так доп. параметры Итог. телефон агента телефон оператора перевода инн поставщика короче непонятно когда нажимаешь сброс ничего не происходит я вот а, ленту выматывать как вернуться обратно в меню а а ну опять в программирование зашли так, кассиры, ну давайте кассиры, кассир один, администратор кассир 3, кассир 2, кассир 1, администратор. Опять нужно нажимать программирование, отделы точно так же есть, скидки на ценки, э, налоги, товар, ну-ка давай-ка, код опять-таки, введите код. Вот, можно добавить новый товар, видите. Установка времени, даты, программирование печати, заголовок чека, яркость печати. Вот, кстати, хорошая вещь. Я думаю, что регулируя яркость печати, вы можете регулировать скорость печати. Чем меньше яркость, тем больше скорость. Рекламный текст. Сайт проверки off точка налог.ру, организация, наверное, заголовок, и ну, все. Параметры. А, это было у нас уже, Связи. А, связь там можно подключиться по Wi-Fi. Ну и все, в принципе, налоги, скидки. Вот у нас идет связь. Вот идут точки Wi-Fi, которые у нас здесь есть. Ну и пароль, соответственно. Так, отчеты. Отчеты закрытия смены. У нас сейчас пожалуются на отсутствие фискального накопителя. Нет связи ответа. Авария Fn. Ну, регистрация для регистрации налоговой. В принципе, касса не казистая такая, но с аккумулятором. Опять-таки, чтобы подключиться к интернету, можно использовать только лишь Wi-Fi. Но ну, Wi-Fi можно раздать с телефона. Телефон может использоваться как Wi-Fi роутер. вот Можно брать ее с собой куда-то. Ну и, конечно же, главный плюс это цена 5000 тысяч рублей. Это как бы очень, конечно, демократично. Касса не тяжелая, достаточно легкая. Ну, в принципе, все, наверное. Обзор на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Кассу можно у нас приобрести а, за эту цену. Ну, я надеюсь, что она к тому времени, как вы посмотрите, ролик не изменится. Вот, соответственно, сайт у нас будет вот здесь, вот тут. Ну все, всем спасибо, до свидания.